Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы будем делать На котором мы будем утеплять крышу мансардную крышу. Здесь у нас идет такая нестандартная задача. У нас, если камеру перевернуть, есть вот такой вот стропильный пролет. Уникальность, скажем так, этого объекта в том, что от этой стропилины до этой у нас там 90 с копейками сантиметров высота стартапера на 20 сантиметров, то нам нужно найти качественное профессиональное решение для того, чтобы э, утеплить эту крышу максимально хорошо, чтобы конструкция у нас получилась максимально энергоэффективно и не доставляла не доставляла никаких проблем нашему заказчику. Сегодня приехали представители компании Урса привезли утеплитель называется он урса скатная кровля сразу у него толщиной 20 миллиметров он в рулоне из этого рулона мы будем нарезать плиты вот сейчас александр на микрофончик повесить или в руках, в руках всем добрый день меня зовут александр объектный менеджер компании урса московское представительство сегодня мы совместно с павлом будем производить шеф-монтаж Продуктом Урса Тера скатная кровля толщиной 200 миллиметров Это специальная минерально-негорючая изоляция. Произведена по немецкой технологии Шпанцвилд что в переводе означает «упругий войлок». Имеет усиленную структуру волокна, что позволяет при монтаже плотно прилегать к конструкции. Продукция встанет в распор и не требует дополнительной фиксации. Что собственно мы и хотим сейчас продемонстрировать давайте сколько там получается 85 сантиметров 85 а здесь выше 85 а а здесь? выше 90 с половиной сантиметров 2 с половиной сантиметров все давайте его разрежем тогда эту рулу Вот так вот он круто разматывается. Видите, сразу устанавливает всю свою толщину, которая у него должна Давайте тогда, так он красиво развернулся у нас этот рулон. Замерим его толщину, сколько он реально. Покажем это на камеру. Вот он сразу набрал толщину. 20 сантиметров. 20 сантиметров. Угу. Отлично. Дальше мы режем, да, его на плиты. Да. Переходим да. Ширина у этого рулона. Сколько? Ширина 20. метр двадцать. Метр двадцать. У меня сейчас это батл идет в комментариях в Ютубе. Мне люди пишут о том, что рулонный утеплитель использовать на скатных крышах это вообще преступление. Сейчас мы их должны переубедить в этом. Да, мы сейчас наглядно продемонстрируем, что данная плита она специально для, предназначена для монтажа страшных здесь видно, как плита плотно встает в распор, угу. не требует дополнительной фиксации. То есть пространство. заполняет пространство. То есть это уд удобство при монтаже. Есть, получается, смотрите, если у нас нестандартный шаг стропил, то плита в рулоне – это идеальное решение. Правильно я понимаю? Да. Как сейчас у нас 90 сантиметров, он встал, но в принципе, да, стоит хорошо. Ну да, вот смотрите, 96 сантиметров у нас. Это почти метр. Мы отрезали нужного нам размера плиту. У нас нету никаких тут посередине стыков. Сразу он идет 20 сантиметров. Получается вообще, ну, очень хорошее решение. И получается, если так в двух словах, то... Как и правило, в России стропильная система найдется нестандартным шагом, правильно? Да. То поэтому, грубо говоря, вы придумали такой утеплитель, который можно из рулона нарезать нужного размера плиты и вставлять его так, чтобы не было никаких стыков. Да, да так и есть. Так, также эта плита на, называется плита в рулоне, этот материал называется плита в рулоне, для того, чтобы если есть нестандартный шаг стропил, мы могли спокойно подрезать его на необходимый размер. Смотрите, вот если посмотреть с края, то видно, что материал не провисает. Он как вот мы его поставили в стропильную систему, вот так он и стоит. Вот так это выглядит. Сейчас, короче, мы этот утеплитель будем показывать прорабу стройки, которая ведет ее, и он уже будет принимать решение, подойдет этот утеплитель уже или не подойдет. Скажите по поводу размера, вот этот рулон, какой размер имеет? Данный рулон имеет размер 3 метра на 1200, а толщина, естественно, 20. 200 миллиметров? Да. Толщина 200 миллиметров, в упаковке 3,6 квадратных метров. Кубатура 0,702 метра метр кубических в одной пачке.